глазами вчерашнего дня растрепанными волосами ты обнимаешь меня опутываешь словами с надеждой на новую встречу с мечтами о радужных снах но посмотри мне за плечи там прах Представь же, моя черешня пред домом стоит в цвету, И книги на полке крепкой когда-нибудь я прочту. Там в погребе банки соли И истина под стеклом Два стула и вид на море А ты замолчал о чем? С надеждой на новую встречу С мечтами о радужных снах Но посмотри мне за плечи Там прах Я видел картину те же, представь себе наяву, знаю концовку сказки, спроси, я тебе скажу, ты выдохнешь и окрепнешь, Вновь отрастут крыла, домик в саду черешни твоей не мечта, беда и ты. Однажды свободы по мане трог, записку оставишь даже три слова в ней ты не смог, с надеждой на новую встречу, с мечтами о радужных снах, но посмотри мне за плечи, там прах.